Ровно 20 лет назад были открыты месторождения имени Юрия Корчагина и Хвалынская. Спустя еще пять лет – крупнейшее месторождение в российском секторе Каспия имени Владимира Филановского. Нефтяная компания «Локойл» на месторождениях имени Юрия Корчагина и имени Филановского, который находится на шельфе Каспийского моря, прилегающему территориально Калмыкии, недалеко от поселка Артезиан, добыл уже 35 миллионов тонн нефти. Объем добытой нефти с двух месторождений имени Филановского и имени Корчагина в 2020 году превысил 7 миллионов тонн. Кроме того, продолжается обустройство месторождения имени Грейфера, а это еще миллион тонн нефти в год. Сумма налогов Лукойла, ожидаемая к уплате в 2020 году, составляет почти 3,8 миллиардов рублей, тогда как с 2009 года Лукойл уже перечислил в бюджет Астраханской области свыше 32 миллиардов рублей. А теперь давайте разберемся, почему Калмыкия ничего не получает от Лукоила и кто в этом виноват. Первое соглашение о сотрудничестве было заключено между Лукойл и правительством Республики Калмыкия в далеком 2007 году. Потом в 2013 году было заключено новое соглашение о сотрудничестве между правительством Калмыкия и «Лукойл» о разработке нефтегазовых месторождений на территории республики. В 2019 году было заключено очередное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между «Лукойлом» и Республикой Калмыкия. Документ направлен на рост производственного потенциала и улучшение инвестиционного климата в регионе, развитие минерально-сырьевой базы рациональное использование природных ресурсов, улучшение экологической обстановки. Кроме того, в рамках подписанного соглашения «Лукойл» продолжит оказывать поддержку в реализации благотворительных проектов на территории Калмыкии. Ни одно из соглашений официально не публиковалось и не представлялось для обсуждения общественности. Что мы имеем в итоге от всех этих грандиозных планов по сотрудничеству с «Лукойлом» за 13 лет? А то же самое, что имели индейцы Южной Америки от конкистадоров. С 2018 года Лукойл добывает на Калмыцком шельфе месторождение имени Филановского около 6-7 миллионов тонн нефти в год. Уплата налога на имущество за расположенное в Каспийском море имущественный комплекс Лукойла на 2018-2020 годы в бюджет Астраханской области составит 9,2 миллиарда рублей. За период с 2009 по 2017 год налоговые отчисления в бюджет Астраханской области превысили 19,8 миллиардов рублей. Пока Лукойл Пополнял с 2009 года бюджет Астраханской области на 32 миллиарда рублей, нищая Калмыкия с госдолгом перед коммерческими банками 6,5 миллиардов рублей предоставила налоговых льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль для компании, которая только официально задекларировала в 2019 году 1,3 триллиона рублей уплаченных в бюджеты Российской Федерации налогов. Закон Республики Калмыкия от 29 декабря 2003 года о налоге на имущество организаций с изменениями на 16 декабря 2019 года. Закон Республики Калмыкия от 4 марта 2014 года об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Республики Калмыкия для отдельных категорий налогоплательщиков с изменениями на 16 декабря 2019 года. В соответствии с данными законами калмыцкое правительство и все руководители республики Лишили республику налоговых поступлений в бюджет от имущественного комплекса береговых сооружений на территории Калмыкии. Уважаемые земляки, теперь понятно, почему Хасиков в декабре 2019 года заморал лицо нефтью и отбивал колени перед руководством, перед третисорным руководством компании Лукоя. Теперь разберемся с шельфом. Почему налоги в по размере 32 миллиардов рублей пополняют бюджет Астраханской области? Если посмотреть все географические карты и расположения, то шельф, на котором находится месторождение имени филановского и корчагина прилегает к территории калмыки. Те нефтепроводы и береговые коммуникации выходят и находятся на территории калмыки. Их почему-то не тянут за 200 км в Астраха. Зато 32 миллиарда рублей чудесным образом пополняет бюджет астраханской области и шельф, на котором находится месторождение был каким-то волшебным образом Патчумок отнесен к Астраханской области. Таким образом, Калмыкия-Патчумок была лишена части территории, на которых находятся нефтегазиносные месторождения и основных налоговых поступлений в размере 32 миллиардов рублей только от компании «Лукоил». Все эти непубликуемые и недоступные для широкой общественности соглашения о сотрудничестве с Лукойлом, начиная с 2007 года, это просто узаконенный грабеж папуасов средь бела дня замен бус. Всего на бусы замен 35 миллионов тонн добытой нефти Лукойл потратил совместно на благотворительность в Астраханской области и Калмыкии порядка 374 миллионов рублей. Да, земляки, мы все с вами папуасы, и это еще мягко сказано. Все это Савардакинов вытащил и проанализировал из открытых источников, послушав выступления и ответы председателя правительства и первого заместителя председателя правительства, министра финансов на последней сессии их Урала. Они оба не владели темой по вопросам размера и причин выпадающих налоговых доходов от добываемой лукой нефти. Уважаемые земляки, само собой возникают вопросы. Первое. Как шельф, территориально прилегающий к территории Калмыкии, стал относиться к Астраханской области? Второе. Почему депутаты Народного Урала не поднимут вопрос о законности передачи части территории акватории Каспийского моря Астраханской области? Третье. Вопрос о бездействии главы и правительства по вопросам принятия мер, направленных на увеличение налоговых поступлений от нефтегазового сектора и обоснованности представления льгот по налогам. Ну и, наконец, четвертое – вопрос о нарушении при согласовании соглашения о сотрудничестве с Паулу Койл и не представлении на рассмотрение парламента проекта соглашения. Вообще выводы неутешительные. Идет поэтапный демонтаж республики как субъекта уже многие лета: лишение части территории, лишение части налоговых доходов бюджета. Нас фактически по куску передают в Астрахань. Все органы власти, что исполнительные, что законодательные – это декорации без реальных полномочий. Республика умышленно доведена до положения резервации, непригодной для нормальной жизни. социально экономическая гетто с отсутствующими источниками энергии, воды и коммуникациями. лишенная всех доходов с доведенными до гуманитарной катастрофы и нищеты населения. Для этого 26 лет держали полностью коррумпированных глав, которые разворовали и разрушили все в регионе при полном бездействии и попустительстве всех надзорных и силовых органов. Теперь в рамки этой политики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 Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеден. За полтора года из-за полного отсутствия управленческого и политического опыта в Республике был устроен полный хаос. Общество расколота на фоне тотальной нищеты и эпидемии коронавируса. Полное. Дезорганизация органов управления привела к ухудшению социально-экономической ситуации и неконтролируемому росту заболеваемости и смертности от коронавируса. Если все идет к экономическому и политическому процессу объединения двух депрессивных регионов, это приведет к взрывному росту социально-экономических и межнациональных проблем – гуманитарной катастрофе, которая может повлиять на ситуацию во всем регионе. Калмыкия граничит не с Северным Кавказом а с двухмиллиардным исламским миром, где совершенно другой уклад жизни и ситуация, где есть радикальные религиозные течения и террористическое бандподполье. С учетом открытого вооруженного конфликта и состояния войны в Закавказе этот фактор совсем не учитывается. Политика социально-экономического ослабления региона привела уже к самой массовой миграции населения из республики до третьей экономически активного населения просто покинули республику в поисках лучшей доли. Если в 1943 году наш народ увозили насильно, то сегодня мы сами добровольно покидаем свою родину. Это привело к заселению опустевших территорий выходцами из соседних республик и соседних государств, где есть и радикальные течения, и бат пополье связанные с мировыми центрами терроризма. У нас Почти вся калмыцкая нефть, добываемая полукустарным образом мошенникам, укравшим бывшую калом нефть, вывозится и продается на самовары в дагестанский кочебей. Это около 100 тысяч тонн нефти или порядка 2 миллиардов рублей. Это все нелегальный теневой оборот. Мало того, что это не пресекается и государство ничего не получает, может, эти преступные доходы идут на финансирование терроризма? Понятно, что бизнес будет искать пути оптимизации налоговой нагрузки, но при триллионной нагрузке несколько миллиардов уплаченных в бюджет нищего региона особой роли не сыграет. Тем более у Лукойла есть потенциал оптимизации на применение льгот и преференций на опасных производственных объектах или объектах повышенной сменности. Понятно, что можно поэтапно лишить всех ресурсов и полномочий, назначить неуменяемого, но зависимого и послушного кадра можно за ближайшие 5-10 лет вообще полностью решить калмыцкий вопрос, выдавив активное население и деградировав оставшиеся. Остатки убитого региона тихо куда-нибудь присоединить. Что сейчас и происходит. Кроме водоканала, все остальные госструктуры в нашем регионе имеют статус филиала. Такие оптимизации очень дорого обойдутся в итоге. Кем будут заселены наши территории? в чьих интересах гуманитарная катастрофа и дестабилизация ситуации в регионе, где под боком военный конфликт в Закавказье и зона геополитических интересов Запада и Турков. Кому нужен еще один очаг стабильности? Вот такая вот цена льгот для компании Лукою. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании.